Всем дарова, чувачки. Ну а сегодня мы будем играть в столбом бесплатно в софтом под названием Asiris. Ссылку на него я оставлю в описании. Наверное, я его залью на Яндекс Яндекс.Диск, да, там будет DLL, когда вы ее скачаете, скачаете какой-нибудь инжектор. Но если хотите, можете в комментариях попросить инжектор, я его сразу же выложу в описание, да. Чий топовый, как бы, по сути, должен быть Undetect. Тут есть еще инвентарь Change, реально хороший, ничего не лагает. И функций тут довольно-таки много. Но играть мы сегодня будем на вот таких вот картах. Карты, конечно, не самые лучшие, но я специально их выбирал, чтобы здесь на них читеров не было. Примерно на Эншете, в а пример режиме Тускани там меньше всего читеров играет И, ну, Оверпасс, конечно, такая средняя карта, даст 2 тоже А, кстати, забыл, ну, то, что ссылка на мои конфиги тоже будет в описании Пока что здесь один конфиг, но он уже как бы неплохо настроен И я уже буду в процессе там игры настраивать еще новые конфиги, вот мне кажется, или оно не должно так долго катку искать. Время еще прям не супер позднее и показывает вроде бы то, что время ожидания 2 минуты. А что за бред? Не, возможно, это бак, и нужно переспустить поиск. Я ничего не говорю. Скорее всего, так и есть. Ура! Наконец-то она нашлась! Новерпасин, На ну, нормальная карта, в принципе, мне она нравится. Давай, пожалуйста, прими последний. Умоляю тебя, ждал. Сколько? 20 минут почти. Да ты угораешь. Он еще и не примет. Почему люди ставят поиск и идут срать? В чем рофу? Пожалуйста, прими. Найс, наконец сколько я? Я около 30 минут катку искал. что за бред? Так и должно быть. Вы чё? Вы совсем оху... Или где? 30 минут, сука. Ну ёбаный колпак, ну блять, ну дайте поиграть заебали. Итак, еще 3 минуты поиска, пожалуйста. Последний челик, может быть ты примешь игру? <связывая> <связывая> Бля, наконец-то, ура, наконец-то нашлась катка. Я думал уже, я не, не... Просто не пойду играть. Потому что, ну, около 30 минут катку искать, это реально полнейшая бредятина. Господи, наконец-то я начну эту катку и смогу кого-нибудь поразваливать. Кстати, против нас три праймера, нормально. Надеюсь, последние два места без софта. Хотя вот этот аккаунт очень похож на софтера. Так, там у нас один челик, по а... Ага, тиммейты, давайте вы меня стопить не будете, я вас тоже не буду... Стопить Ага, дал ему по башке Типочки, давайте выходите, я вам хп сниму И все Так, найс, nice, забрал Ага Специально стараюсь по легиту Такие тупые шоты делать О, найс, nice, забрал еще одного типа Ну, по легиту, типа, минус 3 дал Вроде бы это было легитно и довольно жестко Так, в этом раунде я Я могу себе это позволить а давайте, а ч нет? А ч нет? Когда еще такой шанс выпадет? Я вот не знаю. Блин, надо было. О! Прикольно, да? Можно как бы через стенки такие шоты подавать. Они же никак не узнают, что это я именно, если они без софта. Ну, по сути. Так, ну теперь мне он Саюка стрелять нельзя, иначе меня запалит то, что это я. Так, друг, давай откисай. Тиммейт, не стоит, пожалуйста. Найс, nice. у типочка 1 хп. Я ему вот такую вот флешку откину. Ну все, он там слепленный, лохоповый. Все, найс, nice. я его еще и добил. Кстати, блин, скин Сайрекс на юспек. Мне прям очень нравится, он реально очень красивый. Так, уже третий раунд, я закупаю всего full гранаты. Еще надо скин на 250 добавить, а то с дефолтом ну, как-то не очень гонять. Хотя, как бы такой сет получается неплохой, получается, весь черный осуждаю. Ага, я понял. Там тип рашит просто молик. Получаю тогда на триггере. Так, ну, походу, да, типы на B сидят, я так понял. Так, ага, слышал. Мид. А, блин, у меня микрофон не забинжен. Ну и все, спину забрал, по кайфу. Иду как бы 7 на 0, КТ-7. Ну, нормально. Главное, типочкам в голову не попадать, иначе э, они, скорее всего, будут репортить. Так, сразу откидываю вот такой вот легитный молик. Надеюсь, надеюсь, да. Найс, nice, забрал по легитам. Так, друг, давай откисаешь на Зевс, найс. <смех> это было Рафляна, конечно. Угу. А где он золстой, я что-то не пойму. Такую вот хаешку дадим, найс, блин. Я хотел еще флешку через зерк дать, но не успел. Тиммейт хорош забрал. Я надеюсь, ролик хотя бы какие-то лайки просмотры наберет. Потому что просто так в тупую монтажить по 2 часа ради того, чтобы набиралось там по 10 просмотров, это как-то не особо, мне кажется. Можно даже вот так вот дать Ага, понял Тиммейт у нас слился И он сразу за мной наблюдает Он гений люди А, он праймер, понятно На чем он думает, что я софтам? Любому Вы долго будете щекать одну позицию, друзья? Ой, -ой, ой вот это я флешку вовремя дал Откисаешь, типочек, из на триггере забрал Так, сейчас откинул вот такой вот молик Потому что там типок есть Все, найс А я забрал у вас того, типа, я чуть, конечно, не слился по своей тупости. Я хотел, типа, потроллить его, а это оказался праймер, который чуть меня не забрал. 12.00, тут 12.00, да, и что-то, мне кажется, это как-то слишком палевно. Ну но... ладно, вроде бы пока что в чате нет речи никакой о репортах. Ой, о репортах, господи. Что сказал? Ну, бывает, я иногда забинаюсь. Надо вот такой вот молик откинуть. Ага. Ну, тиммейт, зачем они стопят постоянно? Я не понимаю вот этого. Там тиммейт у меня пушит молик. Красавец. Самый первый пушок, кстати. Так, ладно, ставим пачку. Так, сейчас какой-нибудь вот такой вот смолчок дам. М -м -м. Специально по легиту пострелял в какую-то пустоту с сколько. Сейчас вот такой вот молик дам. М -м, не попал, к сожалению. Но я забрал. Ну все, и можно текать уже. Можно, кстати, его попробовать забрать там. Через съемку пройти. А, у меня тиммейт уже туда прошел, и походу он убежал. Так, я надеюсь, эту катку мы заберем со счетом где-то 9-1, потому что я не хочу особо затягивать долго. А, куда я пошел? Я думал, у меня авик. Так, тут обязательно прочекаю по легету. Так, минус 2, дал, нормально, по легету. Давай, блин, одно хпнуть. Все, у нас... Уфига себе, он здесь упал, конечно. Трубчанский. Так, забираю авик свой назад. Наконец-то. Хотя это э, авик вообще не мой, а вот этого вот челика Путин. Так, сейчас пойду на мид, наверное, буду нормально так забирать. Ну, как забирать? Хитовать. Ага. У меня будильник в час ночи. Здравствуйте. Ага, вопросов нету. Типы стоят чисто там фул тимой на миду. Так, давай откисаю отсюда. Вроде бы он без софта, этот тип. На, я забрал еще второго. Зачем вы такие флешки даете? Типа, я не понимаю. Они же всю тему слепят. Что-то я по привычке отворачиваюсь. На, я забрал еще одного. Уже минус 3. На, я не неплохо. И 20 на 0 лиду. Это, походу, челлендж 0 смертей, да? Так, ну и переходим мы за вторую половину. Остался у нас один раунд. Это пистолетка. Надеюсь, я не сольюсь, потому что я не хочу. Одновременно я не хочу себе репорты получать. И одновременно я не хочу последний раунд из этот челлендж. Хоть я и без челленджа играю но ролик я, наверное назову челлендж без смертей. Ну, что-то мне кажется слишком жестко раздал. Мне сейчас репорта в последнем раунде дадут. Ну да, скорее всего. он ну, последний раунд. Я уже прям жестко буду палиться на тригере раздавать вот так вот. Вот так вот. Погнали еще одного заберем. а Остолого. Так, ну давай же ты иди сюда. Зачем ты куда-то убегаешь? Тебе уже не спасти Все, Найс, это Айс. Ну а всем спасибо, кто смотрел. Вот такая вот заряженная качка у нас получилась. Это получается какой то челлендж без смерти, реально. 25 КД. Реально очень жестко. И закончили эту качку мы со счетом 9-0. Еще раз, короче, повторяюсь, то, что ссылка на чит будет в описании, так же, как и на моей конфиги, Будет ссылка еще на ВК, можете там друзья добавляться, если хотите. Вот, и всем удачного настроения. Всем пока. Yeah. Я теперь тут почему-то так плохой. Я, заболел мне так, я плохо. заболел, мне так плохо. Я заболел тебе. Я...